Необычная мантра Вайрачана, Акаша, Гарпхи одновременно. Мантра делает человека очень мудрым, помогает человеку защититься от неприятностей в жизни, делает человека проницательным, открывает каналы. Тадьядха, Ваджамабу, Ваджамабу, Будха, Же Будха, Же Суньята, Правише, Вайрачана, Гандха, Панчиндрия, Авабодха, Нисваха. Тадъятха в джамабу, джамабу, Будха, Дже Джамабу, же Суньята, правише врача на ганха Панчиндрия ава Будханесваха, Тадятха Джамабу, Джамабу, Будха, Джама, Будхажи, Будха, Правише Вырачана Гандха, Панчиндрия Ав Бодханесваха, Тадъдха Джамабу, Джамабу, Будхаже, джамабу Будхаже, Суньета Правише, на Гандха, Панчиндрия,